Привет! Когда много работаешь в FL, ты часто делаешь одни и те же операции. Группируешь их с бочкой, поджимаешь их одним и тем же компрессором, у тебя есть свой любимый синт и ривера в посылах. Сейчас я покажу, как сохранить свои любимые настройки, чтобы не приходилось тратить на это время в новом проекте. И в первую очередь заменим стандартные звуки в FL. -ке. Можно их подкрасить. Следующий на очереди у нас микшер. Зажимаем Ctrl и Shift и выбираем каналы. Правой кнопкой мыши открываем меню и создаем группу. Create Group. Пишем Kick и выбираем цвет. Группа создана. Важно, чтобы в дальнейшем обрабатывать всю группу каналов, нужно отправить каждый канал на один групповой. Далее по такому же принципу создаем нужные нам групповые каналы. Еще создадим отдельную группу для баса и кика, только уже в левой секции микшера. Назовем его бочка. Нажимаем правой кнопкой и выбираем док Отправим групповые каналы баса и кика на наш созданный канал, чтобы потом иметь возможность сжимать и обрабатывать кик вместе с басом. Еще добавим часто используемые ревибраторы в сенды. Даем первый ревер на любой канал, переименовываем. Нажимаем правой кнопкой и выбираем Doctor Это будут наши сэнды. Создадим еще несколько таких же. Наш темплейт почти готов, можно еще переименовать и обозначить цветом дорожки в плейлисте. И поменять фоновую заставку для настроений. Важно все эти настройки сохранить, нажимаем файл Сохранить как, ищем папку template, она лежит в флке с папкой проект, правой кнопкой создаем папку, меняем имя и сохраняем в ней наш темплейт, перезапускаем флку и открываем темплейт. Заходим в файл, New From Template, нажимаем на наш темплейт. Готово. Теперь всегда при запуске FL-ки будет загружаться ваш темплейт. Крутых миксов. Пока.